В имуществах нашей компании «Идеал-М» Во-первых, это официальная международная зарегистрированная компания. У нас есть свой регистрационный номер, который вы можете проверить на главной странице нашей компании. У нас нет и никогда не будет абонентской оплаты. У нас вход открыт на любую площадку на ваш выбор. И на каждой площадке открыт вход в любой стол, который позволяет возможность а, людям развиваться по совершенно разным стратегиям. И это на самом деле очень круто. Мы работаем с вами с очень удобными платежными системами, такие как Сбербанк, Пауэр. Перфект! Также возможность есть пополнять баланс своего кабинета и через рекасу, а это и Киви, и Яндекс, и всевозможные платежные системы. Также и на вывод у нас. Нет проблем, вы можете получать денежные средства на удобную для вас платежную систему. Заработали, поставили на вывод и получили в этот же день. Плюс у нас трехуровневая партнерская программа увеличивает ваши доходы и создает возможность выйти на стабильный пассивный доход. Наша компания работает с 23 сентября. 2021 года мы открылись с нашей основной программой «Идеал-М». Площадка «Микромани» открылась чуть позже, а точнее 31 октября 2021 года. Это наша социальная программа. Наши фабрики клонов открылись недавно. Это было 6 февраля 2022 года. И, естественно, самая крутая площадка нашей компании, это тоже основная наша программа, это цель нашей компании ⁇ Идеал М-Макси ⁇ Старт состоялся 03-04-22 года, то есть совсем недавно. И мы с вами можем иметь возможность зарабатывать денежные средства и с маленькой суммы войти из большой. И стремиться мы с вами будем, естественно, к большим доходам. Итак, давайте с вами начнем разбирать наш маркетинг именно с маленькой площадки. Это наша с вами социальная программа. Давайте с вами порисуем. Все наши площадки, они взаимосвязаны между собой. И каждый партнер может развиваться с одними и теми же людьми на разных наших площадках и, естественно, получать доходы. Вход открыт в любой стол, но моя задача показать вам, как с небольшой суммы денег можно сделать деньги большие. Итак, представьте, что вы всего один единственный раз не шли в нашу компанию 500 рублей. Ваша партнерская ссылка, она без ограничений. Вы людей можете приглашать сколько угодно, строить свою команду. Вы будете развивать вторую, третью линию и в основной программе зарабатывать именно по партнерке. А сейчас вернемся все-таки к микромании. Вот представьте перед вами есть возможность как управлять, так и не управлять бронями. Если вы на данный момент еще не умеете это делать, вы можете этому научиться. Социальная программа это очень хорошая школа. И я думаю, что на ней вы можете всему научиться. Если вы брони ставить не будете, ваши все партнеры будут вставать слева направо, как в неуправляемом маркетинге. То есть стало под вас два человека, вы ушли во второй стол. Третий встанет уже вниз под ваших людей. Вы можете полностью просматривать свою структуру, нажимая на слово «перейти» под фотографии вашего человека – и просматривать всю структуру. Если вы э, начинаете ставить брони, естественно, следующие ваши партнеры и даже клон, ваш первый удвоитель придет уже по вашей брони. Всегда управлять выгоднее, чем не управлять. Когда вы сами управляете своим бизнесом, вы с меньшим количеством людей заработаете большее количество денег. Поэтому учитесь управлять своим бизнесом. Второй стол. Кто может прийти к вам на второй стол? Люди сразу могут у вас его покупать за одну тысячу рублей. Под вашими партнерами встало 2 человека, он переходит по вашей броне к вам на второй стол. Первое место – это накопление. Со второго вы получаете одну тысячу на баланс для вывода. Вы можете поставить ее на вывод. Конечно, можете. И получите ее сразу в этот же день. Но гораздо умнее пойти в своем личном кабинете купить фабрику клонов за 1000 рублей первый стол. И у вас уже будет возможность приглашать людей в социальную программу и на фабрику клонов. Потому что на фабрике клонов тоже очень быстро можно зарабатывать денежные средства. А самое главное с одним и тем же количеством людей. С третьего человека вы автоматически уже переходите на третий стол. Где к вам приходит первый человек, у вас идет ваш клон. в Первый стол. Если брони нет, слева направо. Бронь поставили, стали по своей же брони. У вас открылась основная программа Идеал М. Это очень круто. Посмотрите, если вы даже зашли на 500 рублей, у вас есть... Социальная программа. Вы купили фабрику клонов и перешли в основную программу. У вас уже три площадки в работе. Вложений составило один раз 500 рублей. Со следующего человека вы уже получаете 2 на вывод. Из третьего 2000 на вывод. За каждый пройденный круг вы будете зарабатывать уже 5000 на баланс для вывода. Тысяча на втором столе и 4 на третьем. Главное преимущество этой площадки в том, что все ваши клоны, все ваши люди пойдут именно по вашим броням к вам в основную программу. Также социальная программа должна быть у каждого активирована на кабинете. Есть очень многие люди, которые говорят, мне не интересны маленькие деньги, я не хочу на ней работать, я хочу зарабатывать с меньшим количеством людей, хорошие деньги. Я вас понимаю. Но вы должны понять, что активировав данную площадку, вы не будете упускать своих потенциальных партнеров. Потому что на своем пути вы встретите очень большое количество людей, кто вам скажет, я боюсь, я уже очень много денег в интернете потерял, а я вообще новичок, ничего еще не понимаю. Так вот именно вот эта вся категория людей – они придут на ваше микромане, на вашу социальную программу. Кто-то из них поймет, что сетевой маркетинг – это интересно. Кто-то станет даже лидером, вашим лидером в вашей команде. Кто-то, конечно же, отсеется и скажет, что это не мое. Люди разные, но для того, чтобы не упускать своих партнеров, я считаю, что эта программа должна быть активирована на каждом кабинете. Итак, мы с вами переходим разбирать именно нашу основную программу. Преимущество нашей основной программы в чем? Во-первых, обратите внимание управление двумя бронями, а это очень круто, это вы 100% будете управлять своим бизнесом. Наша основная программа подразумевает под собой партнерские начисления. До третьего уровня в глубину. То есть именно здесь вы будете зарабатывать не только за переходы по столам, а по партнерской программе вы можете заработать гораздо больше денежных средств, чем за переходы по столам. Ваша первая линия без ограничений. Я еще раз вам это повторю и не устану это повторять. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Не отдавайте своих людей. Регистрируйте по своим реферальным ссылкам, которые находятся в разделе «Партнеры». А людей по столам расставляйте как угодно. Неважно, где вы будете их ставить. На второй, на третий, на четвертый уровень. Без разницы. Партнерская программа начисляется по реферальным привязкам. Независимо от расстановки. То есть идет расчет «Первая линия». Ваша вторая и третья линия. Вот по этим линиям и идут партнерские начисления. Чем больше будет ваша структура, тем больше вы получите реферальных начислений. Здесь вы можете делать презентации людям, а человек вам скажет, а вход открыт в любой стол, а я хочу сразу начать со второго стола, потому что всего четыре рабочих стола. А пятый получится зарплатный. Ведь первый стол нам нужен всем только для того, чтобы каждый из нас вернул полторы тысячи рублей. А со второго начинается партнерские начисления. Ради бога, пусть ходит. Кто-то скажет, а можно я зайду сразу на четвертый? Ведь это всего два стола, а третий-то зарплатный. Представляете, 3, 9, 27. Все, 200 с лишним тысяч в кармане. Да, конечно, можно заходить. Радуйтесь, даже если вас еще тут нет, вы будете получать все реферальные начисления от работы ваших людей. А сейчас давайте все-таки вернемся к расстановке. Обратите внимание, все 100% денег здесь распределяются среди людей. Наши основные программы – это самые шикарные программы. Это и есть вся идея нашей компании – с первого места везде накопление в каждом столе, с третьего это переход, со второго места везде идет зарплата. И обратите внимание, все, что здесь подписано зеленым, это все ваша зарплата. А здесь все зеленое, каждый стол зарплатный, нет ни одного накопительного стола, и деньги делятся на три уровня. Один сработал, а три человека получили зарплату. Получается, работа-то командная, все друг в друге заинтересованы, по идее должны все друг другу помогать и зарабатывать. Вот представьте, что к вам пришел человек на второе место, это вы получите тысячу. Ваш спонсор и вышестоящий. Не нужно думать, ой, я буду работать, а спонсор, да еще вышестоящий получать. Вы лучше подумайте, это вы спонсор. Вы спонсор для своей команды. Вы работаете со своими партнерами и получаете за это зарплату. А ваш спонсор вам помогает, на связь выходит. Изначально обучает вас, показывает как идет расстановка, как баланс пополнить. Это и есть спонсорская работа, где нужно и поможет по матрице, где что проставить. Итак, как только у вас начинает заполняться следующий уровень, у каждого из ваших партнеров тоже есть второе место и получает зарплату первая линия. Вы и ваш спонсор, вышестоящий уже не получает. На три уровня только делится. То есть вы за второй уровень получаете 3000 рублей, а за третий 9 раз по 1000, тысяч рублей. Эти расчеты идут три по три. То есть каждый из вас пригласил по три человека. А по факту, чем больше у вас партнеров в первой линии, во второй и в третьей, тем больше тысяч вы получите на втором столе, а самое малое – это 13. Третий стол по доходности, он абсолютно одинаков. 6 тысяч вход. 3 и 3 – это 6. Со второго места 3 тысячи делится на 3 человека по 1000 рублей, а 3 тысячи у каждого из вас идет клон вами управляемый, во второй стол. А куда вы бронь-то будете ставить? На первое место, на капли, на второй Опять зарплата. А здесь она не учитана. А это все ваши доходы. На третье место бронь поставили. Ваш клон, либо ваш человек, он придет на третий стол. Здесь движения, они просто шикарные. Четвертый стол. К вам стал человек. Вот лично вы получили 7. 2 500 спонсора и вышестоящий. Заполняется следующий уровень, все ваши партнеры первой линии, они получат по 7, а вы за каждого по 2 500, то есть самое малое это 7 500, а с третьего уровня 9 раз по 2 500, то есть 22 500 это 37 тысяч, вы заработаете только на четвертом столе, и это самое малое. Пятый стол, вам сразу идет 10 тысяч на баланс для вывода. А по 3 реферальные, то есть вторая линия 9, а третья 27. Самая малая 46. 2000 у каждого идет накопление. 24 плюс 24. Это 48 и 2. Вот они 50 тысяч. Это идет автоматический переход на последний шестой стол. Каждый клон на шестом столе, каждое бизнес-место вам принесет 135 тысяч рублей. А реферальные вы получаете на втором, третьем, четвертом, пятом столе. На первое место к вам стал человек, вам 35 на вывод, идет автоматическая покупка основной программы Идеал М-макси. Сейчас вы будете зарабатывать в 10 раз больше. Представляете, какие там доходы? Со следующего человека вам 50, из третьего 50. А у вас склоны гуляют по системе, и вы постоянно зарабатываете здесь доходы. Их не сосчитать. Здесь реально не сосчитать. Чем больше вас будет партнеров, тем больше будут ваши доходы. Также преимущество этой площадки еще и в том, что даже когда ваши люди будут получать доходы на шестом столе, вы будете продолжать получать все реферальные начисления от вашей команды, вашему человеку 35, и он идет следом за вами по вашей броне в идеал М-Макси, а вы еще получаете 3000 за пятый стол, 2000 за четвертый, потому что люди двигаются, а вам просто сыпется и сыпется и сыпется реферальные начисления со всех столов. Это шикарная программа. И здесь вы постоянно будете друг другу друге заинтересованы, потому что вы всегда от своей команды будете получать здесь реферальные начисления. Это просто на самом деле очень шикарная программа. А сейчас мы с вами перейдем на площадку, также основную, «Идеал М. Макси». Давайте порисуем здесь. Вот представьте, один единственный раз можно перейти сюда, с основной программой «Идеал Мини». Можно сразу за свои деньги один единственный раз внести 15 тысяч рублей. Не настолько это большие деньги по сравнению с тем, что вы вообще будете здесь иметь. И даже здесь вы будете изначально экономить на входе. Вот представьте, сейчас следующая площадка мы будем с вами разбирать «Фабрика клонов». Я отдельно посвящу... Именно популярно, постараюсь вам все это объяснить, суть вообще площадки фабрики клонов и зачем она нужна. Потому что автоматический переход у вас идет именно с первого стола 5000 на вывод, со второго места и автоматическая покупка фабрики клонов Макси. Все ваши люди сразу отсюда с первого стола будут по вашим броням переходить на фабрику Макси. То есть она, эта площадка... Фабрика Клонов Макси может вам приносить стабильный пассивный доход. И если в ее покупать, она стоит 10 тысяч рублей. А площадка Идеал M Макси 15, это 25 тысяч рублей. Если вы вкладываете пятнадцать тысяч рублей или автоматически на нее переходите, и сразу же у вас автоматически подключается в работу и фабрика клонов «Макси». Опять вы еще возвращаете. То есть у вас 10 тысяч всего остается в системе на данном этапе. И у вас активно две площадки. Но ну, это же очень круто. Фактически за 10 тысяч рублей у вас две программы в работе, которые будут развиваться в параллели и там и здесь. Работаете активно здесь, а по фабрике получаете стабильный пассивный доход. Свои 10 тысяч вы вернете тут же на втором столе, как только к вам приходит человек на второе место. Риска-то нет. Зато доходы. Вы просто вдумайтесь, сколько в интернете а, программ автомобильных, жилищных, а нам не нужно ничего этого. Вы здесь на данной программе и квартиру купить можете, и машину можете купить, и решить все свои финансовые проблемы – Вдумайтесь, за каждого партнера на втором столе реферальные 10 тысяч, за второй, за третий уровень. Самое малое 130 только на втором столе. На третьем самое малое 130, реферальные по 10. Да клон в первый стол, вам же в помощь. Вы управляете, клон будете двигать по системе и зарабатывать постоянно. На четвертом столе вам сразу 70, а реферальные по 25. Так сколько будет у вас людей в первой линии, во второй? Столько раз вам и будут падать эти реферальные. Самое малое это 370 тысяч. На пятом столе вам упадет сразу 100 тысяч. Клон пойдет в третий стол. Два клона. Из третьего во второй и пятого в третий этого вполне достаточно, чтобы постоянно здесь крутились и зарабатывали. Реферальные только по 30 тысяч рублей. Представляете, какие вообще здесь идут доходы. В шестом столе к вам стал человек, вам сразу полмиллиона. Второй пришел, полмиллиона. Третий придет, полмиллиона. Даже ваши люди будут получать зарплату, а вы реферальные. С третьего, извиняюсь, с пятого стола по 30, с четвертого по 25 и по десятке со второго, с третьего. Все финансовые проблемы реально можно решить на данной площадке. Здесь денег их немерено, их не сосчитать. Поэтому ни одна автомобильная программа, ни одна жилищная рядом не стояла с нашей площадкой «Идеал М-Макси» неограниченные доходы. Поймите это, вдумайтесь. На слайде вы здесь не видите огромное количество миллионов, но вы увидите их на своих балансах, когда начнете работать и по достоинству все это оцените. А я же сейчас перейду на площадку именно фабрику клонов и объясню, для чего вообще нужна эта программа и в чем же ее преимущество. Давайте посмотрим. Мы с вами с одними и теми же партнерами. По сути, можем зарабатывать по всем нашим площадкам. А теперь давайте просто порисуем. Вот представьте, давайте начнем с малого. У нас есть площадка а, Микромани, социальная программа. Вот человек на нее вошел. Он автоматически у нас куда переходит? В идеал m мини С идеал М-мини он переходит на Макси. Но вы видели... Путь не совсем короткий, 6 столов, но площадки замечательные, которые вам реально будут приносить стабильный пассивный доход за счет того, что вы изначально построите свою структуру в МАКСИ. Если вам действительно хочется быстро и много решить своих финансовых проблем, как можно быстрее постарайтесь попасть на идеал и МАКСИ. Как это сделать быстрее? Можно купить ее со свои 15 тысяч рублей, но если их нет, где взять эти деньги? Подумайте: я когда делала вам презентацию площадки микромании и со второго стола порекомендовала каждому пойти и просто купить самостоятельно за одну тысячу рублей первый стол. Перед вами два рабочих стола. Их всего два. Площадка легкая, реально легкая. Два рабочих стола, третий весь зарплатный. Но здесь нет партнерских начислений, понимаете, их нету. Если у вас получился обгон в основной программе, вы в любом случае от своей команды получаете доходы. А здесь у вас произошел обгон, ваш человек ушел в матрицу спонсора. Вы с него доход уже не получите. Но это всего два стола, которых можно легко и быстро закрывать. Каждый ваш участник, каждый ваш партнер – он вам э, на третьем столе принесет 5000 рублей и даст клон в первый стол. Сколько будет у вас партнеров? Столько 5 -5 тысяч вы и будете получать. То есть здесь получается по факту очень легко и быстро можно заработать себе на переход в фабрику клонов Макси. Но мы не будем этого делать. Подумайте. Гораздо выгоднее и умнее купить идеал М-Макси за 15 тысяч рублей. И оттуда автоматически перейти на фабрику клонов Макси. И получать за фабрику клонов Макси абсолютно стабильный пассивный доход. Хотя можно и здесь активно работать, потому что кому-то нужны деньги очень быстро. Почему бы и не использовать эту возможность? В общем, я хочу сказать так. Если вам нужны деньги быстро, забегайте как можно быстрее на фабрику клонов. Если вы рассчитываете на выход стабильных пассивных доходов и на большие денежные средства, то есть со своей командой, работая, постоянно получать деньги, а работать мы будем с вами не один год, как можно быстрее идите в основную программу. А чтобы поступить умно, мудро и правильно, работайте со своей командой, по всем площадкам нашей компании. И у вас будут деньги и быстро, и много, и вы решите реально все свои финансовые проблемы. Как работают фабрики клонов, давайте с вами порисуем. На самом деле это тоже очень интересно, это очень легко, и это очень круто. Здесь может быть расстановка совершенно разная. То есть, представьте, тоже две управляемые брони. Вы видите себя наверху, перед вами два плеча. Плечи всегда относятся к человеку, который стоит выше. Вы поставили своего личника. Вот так давайте нарисуем. Это личник. Если к вам встает следующий человек, по вашей реферальной ссылке вы поставьте один и поставьте два. Это ваш личник стал. Если у вашего партнера встает человек, вы поставьте занять один ваше плечо. Ваш реинвест встанет в ваше плечо. Также вы можете руководить своими бронями. Не обязательно в плечо. К примеру, вы желаете поставить собственный клон, к примеру, на это место. Вот сюда. Что будет происходить? Вы ставите бронь один сюда и бронь 2 сюда. Ваш клон станет вот на это место. А личника, к примеру, вы поставите вот сюда. Почему бы тоже не вариант? То есть здесь вы можете полностью руководить 100%, управляя своими бронями, своим бизнесом. Это очень круто. Со следующего человека, вот представьте, он стоит вниз. А у вашего личника тоже может стоять сюда бронь, если вы поставили свой клон вот сюда. Итак, тысяча идет накопление. Со следующего человека тысяча уже на вывод. А с четвертого идет автоматический переход во второй стол. Что хочу еще обратить на что ваше внимание, чтобы вы понимали. Всегда первая бронь главная, вторая вспомогательная. Неважно в, в какое место встал ваш первый человек. Может быть на это место вот сюда встал. Это не значит, что вы получаете тысячу на вывод. Куда бы ни стал, просто считается, первый человек дает реинвест, Второе накопление, третий человек идет на вывод, и четвертый дает переход на следующий стол. Второй стол, он заполняется ровно. Поставьте один, поставьте два. Здесь нет реинвеста в этот стол. Это самый обычный семиместный стол, который вам дает два места накопления, третья зарплата, с четвертый переход. Третий стол, это зарплатный стол. Плечи, это всегда относится к человеку, который стоит выше, а нижний ряд – это то, что вам предназначено для зарплаты. Вот к вам встал человек вам 5000 на вывод и клон в первый стол. Вы сами управляете своими клонами, расставляете куда угодно со своего кабинета. Второй – 5000 на вывод, клон в первый стол. Третий – 5000 клон в первый стол. И четвертый – 5000 клон в первый стол. Клонов у вас, естественно, много. Одно место отработало, 20 заработало. Следующая, следующая и так до бесконечности. То есть вы крутитесь в этой площадке и зарабатываете на первом столе тысячи, на втором дверь, а на третьем столе пять и 4 клона в первый стол. То же самое касается и основной программы Идеал М-Макси. Вход 10 тысяч рублей. Но еще раз повторюсь. Когда у нас не было площадки Идеал M Maxi, конечно, было очень выгодно заходить на эту программу и зарабатывать по 50 тысяч рублей. Сейчас у нас есть идеал м -Макси, и идет автоматический переход на площадку Фабрика клонов Макси. Поэтому гораздо умнее, сразу заработав вот здесь денежные средства, идти на идеал М-макси и оттуда уже переходить на фабрику клонов Макси. Макси и зарабатывать, зарабатывать, и зарабатывать по всем площадкам нашей компании. Итак, если у вас остаются какие-либо вопросы, не стесняйтесь звонить мне в личку. Я буду рада ответить на все ваши вопросы.